Так, мы переходим теперь на вечернюю съемку. Вот такой вот у нас вечерний шанхай. Все теперь. Лампочка, огня. А Супер. Просто потрясающий город. Теперь мы снимаем на стабилизатор, потому что в основном снимает хорошо днем, а вечером он просто блокирует стабилизацию. И картинку лучше полностью опускать до 80, 800 ISO, 60 кадров в секунду, и дать камере возможность выбрать лучшую картинку без стабилизации, потому что стабилизация будет очень сильно давать всякие шейки, красивые моменты, которые портят качество видео. Просто потрясающе. Фонтай. Картинка очень похожа на очень на Сейчас пройдемся по той же улице, посмотрим на ее вечерний образ. С подсветками, со всеми, со всеми элементами, декора, который предусмотрен. Для центральной, самой центральной прогулочной улицы Шанхая. А завтра, я думаю, пройдемся уже в той части Даунтауна. Посмотрим, как живет вечерний город Идем на той стороне. Идем у нас в да, я... Да, я... Да, я... Да, я... Да, Да, я... А это как будто другого право. Сейчас нам только ориентироваться, где это центральная улица. Думаю, надо еще чуть дальше пойти. потому что помните, там с одной стороны, когда мы выходили на набережную, там не всем разрешали проходить. А сквозь да, основной центральный вход. То есть ты только на выход, только на выход от Сейчас, конечно, это все просто. Засветилось яркими огнями. Ну посмотрите очень даже похоже на Москву, да? То есть такой же принцип подсветки. Да так же, как и в Европе. Вот эти вот дома. Здание это такая архитектура достаточно европейская. Они даже быка взяли с Нью-с Нью-Йорк Таймс-сквер, там где находится биржа, биржа, биржа, сток-маркет в маркет США. Бык всегда обозначал на стакмаркете людей, которые покупают и играют на повышенных ставках, а медведи — это те, кто на понижение зарабатывает. Для тех, кто не знал. Это достаточно известный факт. Я решил вас еще раз свалить в Даунтауну, потому что сейчас полностью опустился свет, наступила ночь, и Даунтаун сейчас горит 20 с смотрите на это количество людей, есть миллион человек 这就是要知道有什么原因好这真的真的有例子是的我现在是说这种假的就是鸡鸭鸡鸭我现在是有一个它怕我以前是鸡鸡鸡鸡鸡 这种, het 这是鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡 просто нереально красиво, нереально нет, даже солод просто нету от того, насколько это в живой смотрится круто. Просто. М -м -м. Почти до Москвы дотягивает. А теперь, друзья, мы возвращаемся на центральную улицу, откуда мы пришли днем. Теперь мы посмотрим, как она выглядит в вечернем стиле, в вечернее время. Я уже отсюда вижу, что там просто капец, сколько народу посмотреть. Это очень много людей. Почему-то их не сразу пускают, но это ограждения, но это, наверное, просто для зоны, чтобы они о -о, шли по пешеходному переходу. Поэтому мы сейчас дождемся зеленый свет, Я вот Царо кому то было остальные единственное, что можно было все сеть. А вот Ладно, глянь дальше. Вот, кстати, уже прошли. 14 тысяч шагов сегодня. Разуклел. Думаю, дойду до 20 тысяч и будет нормально. безопасность. Я только что увидел европейцев в первый раз. осталась последняя декарта если не уже снял полтора часа видео скорее вот, что есть какие-то перебои сейчас будем проходить самую интересную часть этой прогулочной зоны поехали Там где фотографии. Да, да, да кстати тоже обращаю внимание на то, как одеваются китайцы. Вот, смотрите, как классно. Будем сказать, наряд, наряд. Не современный, но традиционный. С учетом того, что на улице, наверное, уже почти 10 градусов. У нас смелая девочка. Опять снова проходим Apple. Сегодня веднм я показывал что-то внутри, ничего хорошего, обычные стены. Даже не заморочились, где поставить свои деревья модные как они в последнее время делают стильно свои магазины. <связать> ну да. 14 200 шагов сегодня сделано, 14 200 шагов. Думаю, сегодня у меня точно 20 тысяч получится. Если так по большому счету смотреть, купить еду можно, а вот просто сесть где-то и поесть, это просто вот я уже столько иду, не вижу вообще никакой возможности. Так, я по-моему на встречку вышел. Сейчас обратно вернемся. Вот, очень красиво вечером все так горит сейчас мы идем в самый-самый самый центр этой прогулочной зоны где происходит еще какой-то движ интересный здесь то все понятно, здесь по самому акцент идет на шоппинг, но что происходит там, с другой стороны? самое прикольное, что, поскольку в Китае нет ютуба и большинство китайцев ходят в маски, никто никогда ничем мне не предъявляет, это то, что я китайцев. А что, сами новаты? Маски ходят, и тут не смотрят, и никому нет никакого дела. Ну, Смотрите, вот готовят еду, сдают людям, а сесть негде. Вот огромное отличие Шанхая от Москвы. В Москве столько мест, где можно сесть, столько мест, где можно поесть. Поэтому, я думаю, китайцы видят России за то, что все очень максимально комфортно сделано с душой и сердцем. А здесь как будто работа на массу. Полицейские здесь как диджеи стоят. Ему осталось только еще винил поставить. Добрый день. Добрый день. В принципе, на двойной зарплате был бы. Вот это уже очень ярко и красиво. Если бы я понимал, что там написано, хотя могли бы дублировать на английском еще какие-то вещи, некоторые вот дублируют. Что, это лотерея? Да, лотерея китайцы очень азартные люди поэтому не любят играть во всем, особенно в казино поэтому они отстроили дубликат макао дубликат лас вегаса причем там есть отели которые намного даже круче выглядят чем в самом вегасе и это большая заслуга на самом деле некоторых в некоторых таких местах, по а даже есть очень крутой Беладжио фонтан. А, такие есть в Дубае, около Дубай Мол. Они, на самом деле, в два раза больше, чем в самом Лас-Вегасе. Когда там был, они меня очень впечатлили. Вроде как просто рабы купили идею, технологию, сделали в два раза круче. И никто не остался обиженным. Все довольны одежда это модная серия на самом деле вот когда даже я был в японии и вот сейчас смотрю на всю ситуацию здесь очень а, миксуется а, очень миксуют, вот, вот, сами вот эти вот губоскребы все горит, берцает. Самое интересное, что в Японии еще добавьте сюда аниме. Просто во все щели, во все углы. И все, и вот вам и Япония. Они вообще там помешаны на аниме очень сильно, так как это мировая столица аниме. Там очень много всего можно посмотреть обязательно смотрите наш выпуск про японию там очень классно а вот у них еще есть такая тема они любят свои имена писать вот на таких бисерах они любят собирать всякие кулончики браслеты очень прикольно ну вот видите продать -то нам ничего не может потому что язык не выучила этот чувак тоже, он только хаваю мне сказал, и все, больше ничего не может объяснить. Так, проходим место, откуда мы начинали. Я так понимаю, что мы приближаемся к тому торговому центру, где метро. Вот, но я думаю, я вкратце еще, как только у меня пленка закончится здесь в Гуппрохе, я буду снимать еще немного на телефон и добавлю в это видео чтобы вы хотя бы понимали, насколько эта улица длинная и насколько она крутая. Я не могу поверить, что ровно в 10, здесь не будет народа. Мы очень много говорили наших иммигрантов, людей, которые посещали Шанхай. Сказали, что после 10 здесь просто мертвецкий. Тишина. Никто не гуляет. кто там по клубам еще шарится. они в основном после 10 уже не тусуются. Я думаю, что из-за того, что многие... Магазины, многие заведения, все закрывается. Никому нет никакого дела. Хотите выпустить ночь или нет? Может быть, просто отдельные какие-то районы. Уже работают на полную катушку. Капец. А, я помню, мы Зару проходили. Мы уже приближаемся вот к метро, к самому центру этой улицы. Потрясающе Всем советы посетить Шанхай В обязательном порядке Пока начали раздавать визы Пока здесь хотя бы мир И порядок А напишите в комментариях, как вообще э, дают визы сейчас с россиянам, и дают ли вообще, э, насколько, что для этого нужно. Давайте разберемся в этом вопросе. Я также, может быть, отдельно запишу некоторые подсказки по того, как лучше и быстрее сделать визу. Но не забудьте, что если вы гражданин Европы, США и еще некоторых стран союзников, Китая, США я бы не сказал, что прям союзник такой, сейчас уже так, под таким большим вопросом, а, то вы можете просто без визы сюда приехать на 24 часа, на 72 часа и на 144 часа. Не знаю, от чего это зависит, но там уже больше, больше надо показать документов. Так, ребята, минус все уже, поздняк, мы уже идем. Уже на красный вы прете. Везде роликсы Кстати, вот самое интересное, что Я бы не покупал в Китае роликсы они делают такие качественные подделки, что ты их знает, что там может прийти в голову хозяину. Это же тоже как бы франшиза. Нет. Не знаю, были ли случаи, когда в официальных роликах продавали подделки, но я думаю, они единичные были. Больше не хозяева, ни франшизы не открывали в том месте, где когда-либо э, в оригинальном ролике продали фейковые часы. А вы слышали вообще о таких каких-то моментах? Что вообще где могут фейково продать? В официальных магазинах. Какая-то машинка для фотографии. Так, здесь мы уже были днем, но. Чисто китайская история, да. по ценнику ну, все равно не пишут я же хочу допустим купить, но нужно понимать сколько это стоит наверное на Китай ну вот так вот просто на клумбе сидят никакой организации по общепиту поэтому я думаю уже внутри плаза сейчас зайдем по Да, сегодня мы проделали большой путь. Дневная да, прогулка по, по этой улице, потом вечерняя прогулка по даунтауну, потом вернулись. В общем веселее сегодня было, а попутно, красный будет, и пойдем тоже аккуратно, никому не мешаю, футбол. И тут тоже еды сколько продается. Шимона Плаза. Вот где самые топовые бренды продаются. Тоже в одном месте. Мне кажется ли вам а, однообразная, скажем так, более такая однообразная показательная подача? красивых элементов декора ночного на таких площадях в Шанхае, как, как вот это то есть что для этого нужно бренды красивые вывески яркие и широкая площадь улица по которой можно пройтись на набережной на которой откроется вид на весь Дантал я думаю что По, с точки зрения а, обзорности а, и возможности так широко погулять, Шанхай лучше, чем Гонконг. В Гонконге тоже очень красивая набережная, очень широкая а, улица, где можно погулять, но там нету такой вот подачи, как здесь.